Дорогие друзья и подписчики, я рада приветствовать вас на нашем канале. С вами Семейная Мастерская все просто» и сегодня я хочу вам рассказать о нашем самом популярном изделии. Это семейный герб. Его у нас заказывают чаще всего. Вообще, что такое семейный герб и зачем он нужен? Смейный герб можно назвать по-разному – монограмма, вемзель, фамильный герб или герб семьи. Но все эти слова имеют примерно одинаковый смысл. А именно – это заглавные буквы имени или фамилии, которые дополнены вензелями, завитушками и всякими красивостями. Но в нашем случае клиенты очень любят писать фамилию полностью, без сокращений, И еще часто дополняют герб фоторамкой. Такой герб выглядит довольно презентабельно и солидно. Обычно такие гербы дарят на свадьбу новоиспеченной семье или используют в качестве оформления праздничного зала. Ну и, конечно же, его дарят просто, без всякого особого повода, в качестве символа семьи, гармонии, сплоченности. И к тому же, больше ни у кого именно такого герба не будет. У каждой семьи свой индивидуальный семейный герб. А сегодня это все, что я вам хотела рассказать. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. До новых встреч! Всем отличного весеннего настроения и побольше улыбок!